Две буквы R, да? Да, две R. Ага. Все заходишь в личный кабинет призм. Добавить нового клиента. И вводишь e-mail. И пароль 8 восьмерок. И подтверждаешь 8 восьмерок. Сохранить, все, Радик заходит и делает дальше действия по активации. А мы пока остаемся в личном кабинете. Я сейчас по ссылке по почте что ли перехожу, да? Да, все на почте. Так, все, да, с... вот от... пришло Отключил. письмо на почту. Это, да, для личного кабинета. Все, логин. Так. Почта, да? да, почта, пароль. Восемь, да? да? Да, да. Так, вот. Сорок четыре девяносто три. Всплывающее меню. Язык сразу же можно флаг, флаг вверху, в правом выбираешь, и данные да, данные, фамилия имя. Нет, что-то английский, еще и про Белов там Телефон семерку, ага, страну Так, семерку или Да-да, семерку, семерка, потому что плюс сверху, семерка Так, страна, Россия, Ну То тут стране. Russian Federation, но как бы это, я думаю, после балла Который на годовщину призм будет Мы там ребятам Объясним, что там должен быть Советский Союз будем, Да, он будет, да? Так, сохраним Да, эту сохраняешь Потом в следующую вкладку Данные кошелька заносишь Ну там новый аватар, новый пароль Это сами же, да Ну призм, да, кошелек сюда И мани кошелек вот эту штуку, правильно? Uh -huh. Все, ты 16 слов, да, сохранил, все как положено Я, yeah, да? Yeah. Ну все, niкс мани кошелек сразу же тоже сюда, бамс Все, вот кошелек yeah. копируешь, долларовый номер его Вот yeah, этот? Yeah. Uh -huh. И вставляешь yeah. в личный кабинет